Всем привет! Юная дочь красавицы Ани Лорак решила не отставать от своих сверстников и смело попробовала свои силы в ТикТоке. Верные фанаты Ани Лорак следят за успехом ее милой дочки и радуются достижениями красотки Сони. Однако видео Софии нравится не всем. На днях Соня выложила видеоролик у себя на страничке которым сполошила хейтеров своей мамы. Ане нужно девочку воспитывать, с малолетства кичиться маме с достатком. Хочется узнать, что в моем Я очень богат, а ты очень. Я сделаю вот так, и мне разрешат, как меня и тут бесит.